Приветствую автономы и лица с нетрадиционной пищевой ориентацией. Слово — сила. Но чем сильнее слово, тем, соответственно, бессильнее тот, кто его изрекает, изрекающий его. Вот так, увы, это все устроено. Такой вот парадокс жизни. Так что люди, ругающиеся матом сами бессильные существа, в общем-то, в этом цвете. Это, конечно, бывают исключения, но исключения лишь подтверждают правила. Теперь несколько слов о ядерном оружии. На сегодняшний день страны, которые не имеют ядерного оружия, а те, которые имеют его, их на сегодняшний день в ядерном кубе всего лишь 9, ну, может быть, 10, так вот, страны, которые не имеют в своем арсенале ядерного оружия, либо более мощного, чем ядерное, эти страны, в общем-то, не могут рассчитывать на суверенитет. Суверенитет для них не право, а привилегия. Это нужно четко усвоить всем европейским президентам и не только в общем-то, руководителям всех стран, которые не обладают таким оружием сильным. Это, к сожалению, на сегодня, ну, это всегда так было, это аксиома, вот такая. Так что европейский сад, который они там построили, ну, в общем-то, это <coughs> не привилегия. Точнее, это, как они говорят, привилегия находиться в этом саду? Нет, это, в общем-то, вам такую привилегию показали построить этот сад. Это не ваше право на этот сад у вас такая привилегия. Вот так. И если кто-то помнит такое высказывание, да, в чем сила, брат? Если кто-то думает, что в правде, нет, это люди жертва пропаганды. Сила в силе. Всегда так было и всегда так есть. Наверное, будет. На этом уважаемые автономы и лица с нетрадиционной пищевой ориентацией до следующего видео.